Здравствуйте, меня зовут Максим Четыреков. Данное видео для раздела электромонтаж на сайте maxchat.ru Вкратце, в одной щит используется в двухэтажном строении и немного о щите. Счетчик Меркурий, однофазный, на 4 модуля. Индикатор вольтажа, ампеража. Очень удобно для индикации. Два таймера, используются для вентиляции подвала и вентиляции второго этажа, далее общее УЗО на весь в одной щит на 40 ампер, потом идет УЗО на освещение и на таймеры, далее идет УЗО <coughs> на подвал, на розетки, группа розеток, следующее уже ДИФ автомат, идет первый этаж группы розетки, следующий ДИФ автомат идет второй этаж розетки. И див автомат отдельно на котел. Котел, насколько я помню, комбинированный. И от электричества тоже питается. И, соответственно, группа автоматических выключателей. 10А, как можно увидеть, это освещение. 16 амперные Все остальные это розеточные группы. То есть, соответственно, розеточная группа подвал. розеточная группа первый этаж. Разеточная группа второй этаж. В одной кабель идет на 6 квадрат расключение на 4 квадрата ну соответственно вся проводка на розеточные группы идет на два с половиной квадрата и на освещение идет полтора квадрата плюс заземление если кому интересно вы можете посмотреть на сайте maxchat.ru координаты как со мной связаться и если у кого-то есть вопросы, либо, может быть, кому-то нужна только схема, а не весь электромонтаж под целиком, это тоже допускается, то есть можно рисовать схему детальную, в ней будет все отображено, как что подключить, с Соответ... соответствующим описанием. Всем спасибо, пока!